Добрый день, с вами Александр Чумаков, компания Легпром. У вас есть шаблонный автомат, циклический автомат, либо контурная машина, одно и то же, либо закрепочная машина, и вы используете ее на 10%, делаете только стежку, либо делаете стандартные закрепки. Мы готовы для вас разработать шаблоны, от вас потребуются электронные лекала, от вас потребуется детали кроя и уже готовая операция, созданная вами, как вы хотите получить это в в собранном виде, в готовом виде. Мы на своем фрезерном станке изготовим ваши шаблоны. И соответственно вы уже можете спокойно расширять свои возможности. То есть притачивать идеально молнию, без всяких волн, чтобы было все ровненько и без перекосов. Второй момент. Мы можем изготавливать карманы. Всегда карманы будут на одном и том же уровне и соответственно с одним наклоном. Единственный вариант, конечно же, если нет у вас лазера на машине, придется разрезать руками, и тут есть небольшая погрешность. И третий момент, притачивание этикеток, э, притачивание всевозможных вейбочек, э, которые мы можем изготовить непосредственно на шаблонах. То есть э, сейчас идет военка, для военки точно так же. Присылайте свои э, вещи, что вы производите, мы оценим, что мы можем изготовить такой шаблон возможно накладные карманы э, возможно какие-то э, система моли к примеру военка да там и так далее все это шаблоны которые мы готовы изготовить под вас у нас есть на сегодняшний день немножко свободных площадей и времени я все данные укажу в описании понравилось подписывайся ставь лайк пиши комментарий и поделись со своим другом. Все, что я рассказываю, я показываю в видео. С нами всегда интересно.